Что тут делает грустный свин? А? Что тут делает грустный свин? Потому что он на привязи Потому что его пермский дом разбирается а зачем мы разбираем твой дом, Фишка? А? Свин, почему мы разбираем твой дом? потому что мы переезжаем на поле на совсем. Вот как здорово. Немножко грустновато. Но это перемена к лучшему. Идет. Да. Идет. Да. К лучшему. Хороший син. хорошенький.